И всем-всем привет ребята с вами дима и сегодня мы будем продолжать проходить Nights 15 Freddy security bridge или же 5 на 6 фредди нарушение безопасности а в прошлый раз мы дошли до вальни э, кролика и в собственном э... Выбрались из какого-то помещения, не помню, как оно называется. А, бюро, бюро находок оно называется. Мы выбрались из бюро находок, когда нас Ванесса туда затаскала, потом подключился к нам этот кролик и сказал, ну как тебе весело. Вот, и, короче, мы выбрались, и мы возле, получается, этого детского сада и нам получается наверняка туда надо зайти как-то но я не представляю как но давайте попробуем продолжить игру продолжить с последнего сохранения нажимаем да и в прошлый раз я очень мало говорил <you see> <problems> <cute> как бы такое знаете просто молчаливое видео как в принципе и прошлые но надеюсь такого больше не произойдет и будет все гораздо лучше но я в этом не уверен вот мы остановились вот здесь вот где мы от ванни прячемся Нам как-то нужно добраться... Вот сюда вот мы прячемся, короче, и сидим. Ванесса, ну как тебе весело? Эм, я посмотрел, короче, одну фишку. Ой, не фишку, а этот... Эм, ну, так скажем, информацию о том, что это Вани это не Ванесса. Это кто-то в нее прячется, как бы. Ну, так называется. Типа ее версия аниматроника, или как она там. Короче, непонятно. Нам, короче, нужно добраться вот до вот этого вот места, там, где наши лифты, и мы доберемся до Фредди. Только непонятно, где это Ванесса, кстати. Ну, Ванни. Ванни нашим. А, о! Она с красными глазами еще. Ой -ой. Блин, у нас теперь уж тут, типа, два аниматроника, так скажем, да? Но нам нужно следить за вот этим вот местом, короче, чтобы тут не было аниматроников, и мы смогли пройти. И в прошлый раз, кстати, я... в. В прошлой серии а, также очень-очень <coughs> тихо говорил Надеюсь, такого не произойдет еще раз Так, мой ноутбук не пахнет там Горелым А то я как-то вечно А то я вечно что-то как-то заволнуюсь ну, пока что нет, хорошо, это 86 градусов, это не так уж и мало на самом-то деле для ноутбука. Нам нужно дождаться такого момента. А, чика здесь стоит. меня заметили а она кстати постоянно наблюдает наверное но она постоянно видит меня надо быть внимательным конечно но я не знаю каким макаром таким надо быть чтобы пройти нормально Блин, капец. Так, она нас не заметила. Очень хорошо. Получается, мы вот здесь, да? Поближе чуть-чуть. Вот сюда. Так, мы очень-очень близко уже к слифтам Очень-очень хорошо. Ой. Одино. Что-то ее не вижу особо на самом-то деле. А, она там прыгает, смотри-ка. ой, -ой. Как же она близко сейчас была. Это капец. Так, нужно сделать так, чтобы она спустилась, но... Где она, кстати? Грей -грей. Фредди, помоги! прочиха нашла меня. Если ты получишь сочувствование, приходи ко флоту. Гро... Гонки, Рокси, Наташа 02, я принес несколько коробок, чтобы ты помог прибраться. Пробавляйся через строительное рождение и найти меня. Кто-то блокирует мой сигнал. Проходи к гонкам, Рокси. Я, не, я слышу тебя, уже иду. Погоди, а где? А где это я был? Погоди. Погоди, погоди, погоди. Я не понимаю, где я. Погоди. Так, так, так. Этаж 3. Погоди, погоди, погоди, погоди. Так, Ванесса здесь нету уже, да, этой нашей ванни. Но где же.. Где же этот гонки Рокси, мне интересно, на самом деле? Так, но ну мы сюда уже не сможем забраться. Ну, в принципе, понятно. Да, мы не можем сюда зайти больше. О, мы можем сюда пойти. А, нет, не сюда нельзя, нельзя, нельзя. Ну, можно как бы, но там... А, подожди, может быть... Может быть, нам как раз сюда и надо, потому что здесь открылся проход куда-то. Потому что не всегда как бы... Чух, чух, чух. О! Прикол! Столы из первой части. О! Роу! деле мне бы хотелось сюда еще раз вернуться но нельзя уже давайте на всякий случай сохранюсь аллигатор этот аллигатор блин ой мы же возле вы не появимся да блин нам надо будет опять спрятаться Не, не достанешь меня Так, здесь надо сохраниться на всякий случай. Отлично. Мы хотя бы как-то прошли. Ура. А тут нету, да, карта. Карта этих. Да прикалывайся она здесь Ух, так камеры, К... камеры. А ну это камера? А я не знаю, где эта камера. Да. Дело в том, что я даже не знаю, где эти камеры находятся. Я <свист> я так испугался. Нам нужно сохраниться, а то я не хочу быть здесь с этими аниматрониками у ванейся этой в ванне. А, мы тоже уже открыли. Хоть бы хоть бы ходи, -ходи, -ходи, -ходи, -ходи, -ходи, -ходи сохранить сохранить сохранить Да, о. Вс ⁇ теперь можно возвращаться назад. Погоди, задание. Найти Фредди Файго на Крокси. Грудой коробок. Может быть, нам надо в начало вернуться? Давай, типа... Если честно, то я не помню, где это. Но нам Фредди точно сказал, что... То есть, ну, на втором этаже... Давайте попробуем вернуться в самое начало. Почему бы и нет? Давайте попробуем. Может быть там что-то нужно Надо будет найти? Ой-ой. кто идешь? Надо их обходить. Этих потов. Наверное, просто имена не придумали. Вот поэтому они так и называются. Воспользовавшись грудой коробок. Так вообще, где мы видели груды коробок? Груды коробок мы видели. Так, ну здесь Чика ходила раньше. Давайте попробуем что-нибудь. А, нельзя, да? И тогда, значит... Все-таки нам что-то надо сделать именно вот здесь. А вот что нам надо сделать, я фиг Но, наверное, К нам нужно куда-то пройти. А пройти нам надо куда-нибудь Погоди, погоди, погоди. Ой-ой-ой. Уедь, уедь, уедь, уедь. Так, ну это этаж номер два. Этаж два. Ой, лучше <связывается> выключить. Погоди, а что у меня в инвентаре? Погоди, а как мне посмотреть инвентарь? <связывается> Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Сейчас, походим мне нужно рассмотреть всю... всю вот эту вот локацию, потому что я даже... не понимаю, где что. Фазбирмплос. Эррор. Так, это то, что мы сделали, окей. То, что там, где мы... в детсад ходили. Уровень доступа 4 Так, ну на второй этаж Мы чуть-чуть уже смотрели Значит нам нужно другое место Блин, как же эти боты везде катаются Неп... Непривычно Нужно куда-то идти Только непонятно куда Давайте здесь посмотрим. Может быть там здесь что-то надо сделать. Блин, у нас зарядка кончается. Это капец. Так, ну я так пред, предполагаю. Нам нужно вот сюда зайти. То есть в лифт. Нам нужно залезть вот сюда в лифт. И как-то спуститься вниз непонятно как так ой а нельзя Фиг, а то есть мы только в одном а погоди погоди погоди а где-то где-то где-то я видел здесь близко есть Зарядное устройство для фонарика, но я не вижу. А, о о о Так, так, так, так, так, куда нам надо идти, куда нам надо идти, непонятно. Почему непонятно, никто нам не говорит. Ну, то есть, не говорит, куда нам надо что делать. Так, так, так, так, так, погоди, погоди. Ну, я немножечко небольшую подсказку посмотрел. Гонки Рокси, они должны быть на втором этаже, то есть вот здесь. Только где? Скажите мне, пожалуйста, где эти гонки Рокси? У меня сейчас есть вопрос такой. А, подожди, груды и коробок. Перон воспользуются грудой коробок. Задание завершено. Погоди, погоди, погоди, погоди. Так, отлично, отлично, отлично, отлично, все, спускаемся сюда, так, и сохраняемся, Ты в порядке, вот и где, я так волновался, я ждал тебя, а он тут, подожди, где он? Прибраться за дело обслуживание, мне кажется, что что-то не так, что я могу поделать? Помоги мне добраться в отдел из этих частей и обслуживания. Конечно, могу. Как нам туда добраться? Он находится на главной, на главной, под главной сценой. Обычно я спускаюсь туда на лифте после каждого концерта. Это единственный известный мне способ попасть туда. Волнуйся, воспользуюсь дверью, что находится за мной. Она придет тебя тебе в репинстальный зал с другой стороны стороны здания и билет за кулисы а затем пытается включить лифт удачи тебе звезда перехожу в режим отдыха я постараюсь так окей сохранить место и нас здесь будет наверняка какие-то плохие деяния давайте попробуем ой Блин, здесь как-то с немножечко не очень хорошо. Ты прикалываешься, Рокси, п. Ё... Здрасте, хорошо, что вы меня не заметили. А, нет, все-таки заметила. Ого! Ну хорошо, что хоть мы сохранились. Кстати, это бы нам пришлось все заново делать. Я думал, она не проверит уже. Что ж такое? Дайте мне нормально пройти. Я сейчас купаешь, трусишка. А какое у нас задание вообще? Задание. Найти билет за кулизов. Фракционном реворционном зале типа, Ну типа нам нужно находить всякие эти, да Блин, как же не близко идут, а? Он что здесь можно найти билет за кулисы. Да, да, да, да, да, да. да. Сохранение, сохранение, сохранение. Фух, перезаписать последнее сохранение. Да. Сохранение. Ой, точнее, не сохранение, а зарядное устройство. Слушай, что Дублер. Так как Бонни больше не работает, новым бас -ги -ги Гигарисом будет Монти. Он отделал за президент обслуживание. Уже внес все наши необходимые модификации. Эта замена может пойти нам на пользу. Монти может стать еще популярнее, чем. А, у Фредди забрали Бонни. Ну, он с ним как бы дружил. Билет за кулисами. Есть. Теперь я могу найти... Найти управление лифтом в комнате за кулисами. Ух, ребята, ну что же, мы прошли. Ну, как прошли? Мы нашли билет за кулисом. Погоди, погоди. погоди. Вот сюда. Все, зарядить фонарик. Сейчас сделаем. И сохранить место. Вот, вот, вот. Все, сохраняем. Все, а теперь мы можем, в принципе, если что, идти куда-то, да? О, отлично, мы нашли еще и аккумулятор в фонарике. Отлично, давайте еще раз сохранимся тогда. все отлично фух нашли все-все-все Улучшили все, все. фонарик и сохраняемся в общем-то ребята все пока что мы дошли до вот этого вот момента мы нашли билет за кулисы и продолжим мы в следующей серии найти управление лифтом в комнате за кулисами Если честно, я не понимаю, ну, вот это вот, найти управление лифтом. Ну, типа, это где? В общем-то, мы разберемся потом. И... Надеюсь, это произойдет быстрее, чем я думал. Ну, чем я думаю. Вот. Пока что мы остановились вот в этом вот месте. Нам наверняка где-то нужно будет идти в какую-то другую в какую другую комнату. Давайте сейчас вас проверим. О! О! Все, ребята, мы поняли. Короче, мы вернулись туда, где наш Freddy. Вот, это у нас получается наше следующее видео будет. Мы столько уже локаций, конечно, прогрузили, это капец. Локаций столько еще не бывало. Так, ну здесь у нас а, комната Фредди. Вот, Фредди, мы можем зайти? Вот, вот, вот, вот, вот. А вот за Рокси, наверное, мы, наверное, мы не можем, да? Да. Да, уровень доступа аж целый пятый, нифига себе. Но это, конечно, такое большое потребление. Рокси, ты там. Вот. Короче, в общем-то, вы поняли, что у нас будет дальше. А тут целый десятый уровень, нифига себе. Вот. И вот у нас. О! О, а мы можем в следующей серии это все просмотреть. Ух ты. Какие-то прогрузочки здесь. Окей, все, ладно, ладно, все, все, все, все, все. Мы это продолжим в следующей серии. И, и никуда мы больше не... Идем. Давайте я сейчас вернусь туда, откуда мы начали, и закончим. Всё, мы вернулись в общем-то всем удачи ребятам и пока хорошего настроения вам не болейте все хорошо в общем-то всем пока